здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика в интернете очень много фотографий я видела вот этого капюшона с горловиной вот такая вот горловина и спадающий такой капюшон который не обязательно носить на голове можно просто как украшение и как снуд чтобы в шейку было тепло вот, и я решила связать, вот как в моем случае всегда это упрощенный вариант, потому что в интернете очень много с колосами, разные, такие супер-пупер навороченные. Я связала простой вариант, чтобы было доступно для начинающих, для продолжающих, и чтобы это было очень быстро, и вы успели еще поносить, так как зима уже скоро закончится. Вот, вот. так что сегодня мы вяжем вот такой вот капюшон снуд, капюшон манишку, не знаю, напишите в комментариях, как его называют в интернете. Я мельком видела пару фотографий, а как его правильно назвать, я не знаю. Вот я напишу капюшон в этом в, описании, в названии видео. А вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите, как как как сие Варенье называют. Для этого капюшона мне понадобилось 150 грамм ниток, толщина 133 метра в 100 граммах, всего три мотка вот таких вот, и спицы 3 миллиметра. Набираем 52 петли. Как обычно делаю узел. И первый ряд вяжу лицевыми петлями. Кромочная, изнаночная. Второй ряд. Я делаю воздушную петлю вот таким вот образом. Я захватываю ниточку и делаю воздушную петлю. Вот так вот. Одна лицевая, одна изнаночная. И лицевыми до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Третий ряд лицевые петли, кромочная и изнаночная. Вот видите, та петля, которая была изнаночной, теперь она у нас вырисовывается в косичку. Дальше будет виднее кромочная и изнаночная. Четвертый ряд мы снова делаем воздушную петлю. Теперь уже у нас здесь две лицевые и изнаночная. Вот она, наша косичка. Далее до конца лицевыми, до конца ряда. То есть, таким вот образом мы вяжем 16 рядов. То есть, 8 раз в каждом втором ряду мы добавляем по одной петле. Вот здесь вот такой вот будет. Вот смотрите. Конечно, оно у меня получится с этой стороны. Вот так вот. Вот она, эта изнаночная петля. Вот здесь вот 9 петель. У меня в итоге получилось 9 петель. И одна, вот здесь, вот, вот она вот выглядит как косичка. То есть, здесь я добавила 8 петель 8 раз по одной петле воздушная Вот здесь, вот. И далее я продолжаю ровное вязание, при этом выполняю вот эту вот косичку. Так, девчонки, на данном этапе моя деталь в таком виде. Сейчас я измерю, сколько я в высоту провязала: 25 сантиметров. И теперь вот видите как здесь мы добавляли с другой с обратной стороны мы будем убавлять здесь я продолжаю вывязывать видите вот эта полоска коса вот она у меня обозначена и продолжаем вот таким вот шарфом как бы вязать далее здесь с этой стороны я буду делать убавление так для этого в начале ряда я первую кромочную снимаю и провязываю две вместе это у меня Сейчас, как бы лицевой ряд если вот смотреть сначала вязание изнаночный я вяжу по узору как раньше в каждом лицевом ряду я буду убавлять по одной петле то есть просто у меня здесь вот видите нить набора у меня находится вот здесь вот ориентировочно вам рисую потому что вот этот как бы ряд лицевым рядом у меня по сути считается изнаночный ряд поэтому такой хаос вот видите вот она нить моя набора вот так вот это выглядит, поэтому убираем мы с этой стороны. Вот этот скос, который я убавляла. Сейчас я вам 10 раз по одной петле во втором ряду. Теперь я буду добавлять. Вначале мы добавляли вот таким вот образом. Здесь я буду добавлять по-другому. Я снимаю кромочную петлю и делаю воздушную петлю. Вот так вот одеваю еще раз. Захватываю, чтобы не было дырки, одеваю. Вот. тоже в каждом втором ряду 10 раз я сделаю эти добавления чтобы вот такую выточку 10 раз по одной петле во втором ряду а далее я продолжу вязать ровно далее уже будет просто дублироваться вот эта часть здесь сгиб вот. Сейчас уже мы в половине. Сейчас мы вяжем вторую половину. Так, вот так вот, девчонки, проверяем. Видите, когда мы складываем вдвое, такая у нас фигура получается. Далее, вот здесь вот сейчас мы будем делать убавление. Вот эти 8 по одной петле. И вот эта часть сейчас мы можем измерить. Вот это равна вот этой части. Вот она. Видите? Если сложить вдвое, вот сейчас я приблизилась к этим убавлениям, к этому скосу. И буду делать сокращение. Для этого после кромочной, как мы уже делали, буду провязывать 2 вместе 8 раз в каждом втором ряду. После чего все петли закрою. Не забываем выполнять нашу косичку. Она у нас на всю на все детали идет по всей детали и довязываем девчонки я прошу прощения в этом моменте у меня нет куска видео где э, я рассказываю что я сшила вот здесь вот смотрите кусочек видите маленький кусочек и потом пришила вот этот отворот просто иглой видите здесь он прихвачен очень хорошо видно то есть Сложите уголочек, сшейте здесь сантиметр. И вот так вот иголочкой с ниткой пришейте этот ободок. Смотрите, пришила я этот отворот. Теперь, девчонки, вот оно, видите, ободок пришитый. теперь я раскладываю вот так вот. И по вот этому краю набираю петли. То есть сзади у нас будет шов. Так вот так вот я вытягиваю петли, но распределяю их равномерно таким образом, чтобы у меня получилось 80 петель. То есть 40 здесь до вот этого стыка и 40 здесь. Всего 80 петель я здесь буду набирать. И вязать резинкой 1 на 1. Вот смотрите, набрала я петли, теперь буду вязать резинкой 1 на 1 горловину. Здесь уже, девчонки, потуже. Так, одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная, и так продолжаем. Смотрите, вот я связала горловину. Сейчас я измерю. 20 сантиметров. Здесь у меня 32 сантиметра и 20 сантиметров горловина 52 сантиметра всего теперь я все петли закрываю закрывать буду по узору то есть где лицевая лицевой где изнаночная изнаночной не сильно затягиваю чтобы было был эластичный край и хорошо одевался этот капюшон и чтобы край был довольно эластичным чтобы вам хорошо было одеваем вам легко одевалось. теперь выворачиваем на изнаночную сторону и начинаем сшивать сшивать я буду начинать сверху и вот как оно сложено. и вот этот кончик я буду вот так вот съезжать на нет, как бы закругливать. Начинаем чуть пораньше. Буду делать такой вот плавный переход, чтобы у нас здесь не торчало ничего. Вот видите, вот этот уголок я чуть-чуть сгладила. Далее продолжаю нормально. Здесь вот немножко тоже сделаю плавный переход. И далее продолжаю сшивать, вот здесь вот совместить это место и до конца. Вот смотрите, сшила я его и теперь будем мерять. Теперь будем мерить, выворачиваем. Соскучилась я за моей головой. Так, вот смотрите девчонки здесь горловинка у нас плотно облегает шею капюшон можно носить как капюшон и снут либо одеть на голову вот так вот он выглядит вот он наш капюшончик Вот так вот я надеюсь вам хорошо видно Еще потом сфотографирую вот так вот он выглядит сзади. Вот. Вот он. Я еще потом его сниму. Фотографии. Вот. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.